Зюганов открылся, замечательный наш Геннадий Зюганов заявил, значит, что высказывание президента Байдена в адрес Владимира Путина – провокация в отношении каждого россиянина. Он ассоциирует Путина с каждым и а отождествляет с каждым россиянином, что ли? Да нахер имеет Путин. Путин – подонок, мерзавец и убийца, и не имеющий аналогов в истории США дипломатическое хамство. Представляете, что можно сказать? Я могу сказать только словами Владимира Ильича Ленина, да, процитировать его. Том 18, страница 86-я. Кто такие оппортунисты? Вот Гена Зюганов – оппортунист. Это буржуазные враги пролетарской революции. Правильно? Правильно. Он против революции. Которые в мирное время ведут свою буржуазную работу тайком. Ютять внутри рабочих партий. Правильно? Правильно. А в эпохе кризиса сразу оказываются открытыми союзниками всей объединенной буржуазии. От консервативной до самой радикальной и демократической От свободомыслящей до религиозной и клерикальной Вот От Ленина, слушайте, когда говорят о КПРФ да, Он это предвидел и об этом рассказал еще сто с лишним лет назад В частности, это в 2014 году было написано да, По поводу объединения этой оппортунистской части да, рабочего движения с буржуазией в самой реакционной в том числе да. вот сейчас мы видим ген нормально живет на те бабки, которые отстегивает Вову Путин, ну и дурачит тех, кто считает себя коммунистом по инерции, так вспоминая Советский Союз, все, все вот эти вот люди, которые продолжают все еще голосовать за КПРФ. День слова Ленин был хороший человек, я лично Владимира Ильича не знал, что, что для, нас, для вас хороший человек, да, не знаю, сложный вопрос для меня. Я не знал Ленина. Я вот знаю, что Фритьев Нансен точно был хороший человек. да. А Все остальное...